Всем привет, это Крукова стрим и сегодня мы подводим итоги нашего 15 конкурса мини-репост, который мы проводим раз в неделю. Но давайте узнаем, кто же нас победил. Призы, конечно, небольшие, 500, 300 и 100, но все-таки. Так, вставляем ссылочку, ссылка есть, репост есть, 500, 300 и 100, правильно, 500, 300 и 100, не ошибся. Ну и давайте узнаем нашего счастливца. А пока наш счастливец выбирается, напоминаю про наш большой конкурс, который проходит у нас раз в два месяца. Мы разыгиваем Револе -резе. Отличный танк. Один из лучших из тех, которые можно сейчас купить. Либо 7200 золота вместо него. Ну и давайте посмотрим. Вот наш победитель. Александр Бочкарев 500 золота. Роман Антипов. 300 золота. Роман Лебединский. 100 золота. Поздравляю победителей. И жду ваши игровой ники. Себе в личку. Ссылочка есть Вконтакте. Все, всем спасибо, всем пока, приходите и участвуйте в конкурсах. Пока-пока.